Добрый день, друзья! Меня зовут Владимир Радин, и я буду спикером на конференции People Management 5. Будем говорить о том, каким образом трансформации влияют на лидеров изменений. Банковская отрасль переживает на сегодняшний день одну из самых крупных трансформаций в своей истории. Каким образом меняются требования персонала к своим менеджерам? Какой он новый менеджмент? Применимы ли новые механизмы управления в такой консервативной среде как банки, каким образом вырастить лидерскую зрелость. Все это будем обсуждать, приходите, будет интересно.